Бежим! Беги! Беги! Беги! Беги! <связывая> давай, давай, давай, сбок, бок, бок! Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH Incorporated, на связи с вами ваш Альберт Вескер, Tomb Raider, но точнее Rise of the Tomb Raider, Лара Крофт, и мы Продолжаем. Второй эпизод начинается. Не забудьте вашу горячую, хорошую, теплую чашечку ароматного кофе со сливками или сухим молоком. Последнее предпочитаю лучше. Хотя, каждый каждому вкус. Парочку каких-нибудь плюшечек, конфетик, покорчик. И отправляемся в упови... Прекрасное, извиняюсь, изображение путешествия. По красивым локациям и безумному преду с точки зрения сюжета. Ладно. Немножко безубие от меня всегда будет, так что, если вы новичок, привыкайте. От безумца безумные и ждите. Так, что ж, мы продолжаем. Вебку выключаю, но с вами не прощаюсь. Так, давайте сразу такой выглядит у меня. Ага, вот, нашел. Итак, давайте сразу вспомним, где что, когда и как. Загружаем. По традиции, как вы знаете, я делаю всегда две метки. Так Предыдущая средние 18-15. 17.54, 18.17. Да, вот вторая сохранение, вот вторая точка сохранения. Вот, вот они, вот они, вот, вот, ага. Значит, это. А, подожди, а... А, -а, а. а! То есть она делает еще резервные предыдущие копии на всякий случай. Так, ладно, я уже... эта игра уже лучше, чем предыдущая. Хотя бы с точки зрения техники безопасности, мне это нравится. Ладно. Так, серия номер два Всегда берем На тот случай, если вдруг что-то пойдет не так Я делаю такие резервки На всякий случай Ну, мало ли, что-то Будет записываться плохо Хотя бы смогу быть уверен, что у нас все хорошо Ой Горячий Ого. Хорошо Главное гон... Фаерсоус, музычка. Необычно. Ларри Крофт, музычка Фаерсоус. Реально необычненько. В поисках могилы пророка. Застряла на сирийской границе. Естественно, единственного проводника. Убили какие-то эдембецилы. О, остались точно на том же самом месте, где выдругали. Ну и прекрасно. Идем, Лара. Не будем терять ни секунды времени. Невероятно. И не говори. Арт за... Это уже претендент на арт-заставочку. Так. Ну давайте уже определяться, куда мне двигаться. На это вот сюда давайте попробуем. Нет, сюда не захочет. А что ты здесь не отталкиваешься? И не ухватывается. Нет, отталкивается, но не ухватывается. Вот доверху может. Доверху могла бы, но не хочет. А здесь. Здесь не хочет. О! Но вот сюда-то уж. А, там решетка. И тут тоже решетка. Везде решетки. Так, давайте тогда определяться. сам. Где, что, зачем и как, почему, зачем и как. Если сюда пойти, если туда пойти. М -м -м. Так, ладно, Лара, давай сюда. Так, здесь закрыто. Так, удержите, отлично. Инстинкт выживания. Как же мне подняться? Может, если повысить уровень воды? Да повысим-то повысим. Давай сначала просто определимся, что нам делать, в принципе, по априори. А, то есть ты нигде залезть еще и не можешь, добавок. Ну, тогда, да, только повышение остается. Тогда не спорю. Наверх Главное, чтобы никакой Крокодил не вынырнул а то вспоминаю, когда -то мы А, нет, с Индианой Джонсом было Ну, все равно тоже учитывается Ну, давай, Лара Потревожишь еще мертвых Прям молодец Сейчас мы затопим весь этот комплекс. Здесь будет полно воды. И мы сможем зайти в другие зоны. Как я понимаю. Так оно и будет. Так. На всякий случай, давайте осмотримся. Кстати, вот здесь проход такой своеобразный есть. А тут тайник с монетами. Ага, могу делать только одну метку. А, подождите, вот эти боковины я не могу уйти. Зато вот в эту боковину впал не могу. Туда, в принципе, нам, скорее всего, и надо будет потом. Ладно. Отлично. Наверх. Аккуратно мы спокойно все плывем. Вот и выбрались. И никаких проблем. Так. И все же, тут что должно быть. Под Папри... О! Что? Что? Что? Где? Только что сейчас был. Только что сейчас видел. Или она просто сбоку ушла? Она не ушла, я так понимаю. Ладно. О. Еще один религиозный символ, только простой и самодельный. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий. М -м. Хороший крест. Как он только сохранился, непонятно, но ну, ладно. Так. Мы нашли одну реликвию. И то случайно ее нашли. Так. А здесь еще рядом. Это вот куда мне надо. А тут еще сбоку. Есть тайники с монетами. Мне нужны именно сначала они. Давай залезай, Калара. По Попробуем сначала это все обойти Так Первый тайник вот здесь Забираем Молодец Семь монет неплохо Тут еще что-то было эти просто валялись. Красота. То есть какие-то чисто валяются. Какие-то рядом лежат. Надо быть повнимательнее. О, -о, О. Да. В этих урнах монетки лежат. Запомним. О, еще урна. Так, неплохо. О. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. И мы тоже. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах. Сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг. И придадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв. Могу в этом поклясться. Ну смотри, а то мало ли вдруг воскрес. Потом как будешь оправдываться? Нет, ну а серьезно. Здесь не так кнопка. Так, документы 2 из 4. Плюс там внутри еще. В зоне затопления. Вот здесь где-то должен быть пароход. Я не уверен на процентов, путливый. Скорее всего, здесь. Только мне надо как-то до него добраться. А, в принципе, я могу вот тут про пройти. Точно. Сейчас а тут мне ничего не мешает. Вот. О. Еще монетки. О. А что тут ты прыгаешь? Отличное место для прыжка. Я стараюсь сейчас, знаете, вот найти... Находящее место. Мне кажется, что где-то вот что-то я упустил. Я только не знаю, что. Вот есть что-то. Что-то вот есть. Что-то чувствую я. Вот оно рядом. Но такое ощущение, будто вот чего-то вот не хватает. нами под водой тоже ничего нет. Здесь мы уже забирались. Там мы обходили все. Давайте еще раз обойдем все по периметру. Мало ли что упустил. Потому что чую, что у нас сейчас будут пострелушки. А там где стрельба, там не до сбора. Что? Где? Только сейчас видел. А, это курсор. Так он переходит время от времени, Ясно. Вон там, наверху что? -то? Есть. А, это золото просто... Ветру болтается. Золото на верту болтается. Все, запомнили. Значит, скорее всего, понадобится для чего-нибудь. Крюка или... Постр... Чтобы по нему тоже пострелять. Испытание. Сдел... Вот, это испытание, значит Ну, отсюда я попасть смогу по ним Так Вот здесь еще одна где-то Ага, вижу Радует, что хотя бы тут бесконечные патроны. А представьте, если были бы не бесконечные. Умрешь, со сме. О! Золото вижу. Так. А, нет, это артефакт какой-то. Карта архивариуса. О! Так, ну, все фрески, все документы здесь мы с вами обнаружили, то есть, какую-то реликвию я упустил, быть того не может, причем в самом начале, так, стоп, подождите, это тоннель, по которому я шел, А я могу вернуться? В общем, была реликвия, которую я упустил. Обидно, конечно, но я надеюсь, что нам дадут ее добыть. Как это было в первой игре. Все-таки, мне кажется, это ну, не совсем корректно. Нет, хотя с другой стороны, в принципе, корректно. Ведь не все же может увидеть своим глазом. К примеру, что-то вот недоступно. Ага, вижу. К примеру, вот это вот доступно. Три из семи. Так, в эти не стреляйте. Ладно, давайте осмотримся. В общем, я нашел испытание. Которую здесь можно сделать. Вы меня знаете. Я фанат исполнения этих испытаний. Так. Они обычно шатаются на ветру. Значит, мы их найдем быстро. Главное их не спутать. Хотя, в принципе, можно испутать. Вот еще одно. Любопытно, что никто пока Лару не замечает. Вот за такими вот уничтожениями очень древнего храма. Интересно, где еще такие кадильни найти бы? Может, конечно, они были по дороге, я просто их не заметил, как вариант. Вот это вот обычные. А есть на специальных таких вот крюках-держателях. Дайте сейчас кое-что посмотрю. А ты можешь опускаться под воду? Может? Так, давайте давай я сплаваю обратно. О, тебя не заметил. Так, такая незаметная? Так, ну значит они скорее всего все вот здесь Ясно Они скорее всего все вот здесь Все вот здесь запрятаны, замурованы Да, я пошел бы сейчас по сюжету, но че Вот если я чую что-то В общем, мне не дают туда попасть. Я упустил, по сути, реликвию. Нет, ну серьезно. Вот вы даете возможность мне ее забрать. Дайте я ее заберу. Потому что, смотрите, у меня нет возможности туда прийти. Вот она, реликвия. Как я должен был понять, что она здесь? Вот сами посудите. Лара здесь пришла дорожкой прыгала, полазала, вылезла и пошла сюда. Но я никак не мог ее увидеть. Она сразу пошла. Я сомневаюсь, чтобы она там что-то искала, в то время как за ней гонится военный вертолет. Ну да, конечно, он не гнался. Они думали, что ее уже сбили. Все, кранты. Но все же, риск-то большой. Хотя Лары секту все, кто как раз таки любит риск. Так, давайте сейчас еще раз по периметру тогда пройдемся и осмотримся. Если ничего более интересного не найдем. Так. Больше ничего не шатается? Не колышится, не звонит, не критит, не пыхтит. я на всякий случай перезаряжу обойму. Так, давай, залезай-ка. Ну-ка. Она может опускаться, но не слишком-то глубоко. Это, скорее всего, знаете, для того, чтобы она пряталась от кого-то. То есть, в основном, для того, чтобы прятаться. Это не для того, чтобы плавать под водой. В том понимании, в котором мы знаем. Она может плавать под водой, но... Сейчас она пока этого не хочет. Возможно, нам дадут вернуться этим же маршрутом отсюда. Я на это надеюсь. В принципе, нам, скорее всего, так это и дадут. Потому что, смотрите. Видите, вот здесь есть документ, до которого я добраться не могу. Возможно, могу я увеличить, конечно, но навряд ли то, доберусь сразу. Так, подождите, не то. Вот видите, здесь нету прямого прохода. Тайник с понятами мы нашли. Здесь записки. Вздерни их повыше подождите, это испытание? Я ж только что его... Или тут еще где-то есть колокол? Подождите, подождите, подождите. Только сейчас обратил внимание. У меня есть... О... Да ладно. Вершина горы. Это там, где мы были. Это Россия, Сибирь. Это Сирия. Серьезно хотите сказать? Да ладно. Так все близко. Ой. Так все близко оказалось. Монолит. Резко. Ну вот я просто вспоминаю. Вот смотрите, Лара здесь вот пролазла, все. Как она могла вот дойти вот до этой реликвии? Тут даже мостка не было. Я даже не представляю себе, как она вообще туда попала. Ой. Ладно, будем знать Нам сюда А потом сюда Потому что здесь, видите, документ То есть туда по-любому нам заплыть нужно будет Тут даже есть утёс, значит, скорее И тут еще какой-то монолит стоит Это понятное дело, что монолит Тайник с монетами мы нашли Сдёрнуть их повыше но это уже колокола вот эти вот. Я пока никаких колоколов больше не наблюдаю. Может, где-то какой-то еще есть. Просто, может быть, я его не... Во! Вижу один. Вот ты где припрятался, зараза. Так, последний остался. Так, где последний? Забавно, 22 минуты. делаю, что ищу колокола. Ирония, да? Но я не хочу вам здесь ничего. Если здесь э, у нас ограничения по пространству перемещению, я лучше поищу сейчас эти колокола, чтобы там просто это задание у меня не мелькало. Я так уже реликвию потерял, не хочу еще и испытания терять. Где бы я был последним колоколом? Где бы я висел бы? Ну, конечно. На исследование получили налоги кредиты, можно покупать карт особой карты Ладно, удивите меня. Так, испытание выполнено. Документы вот здесь 1 и 2. Скорее всего, нам дадут право вернуться. На Научит плавать под водой, я так думаю. Экзотерические какие-то так. Но я пока не вижу, что где-то что-то мы могли покупать. Деревянный крест. Сирия. Епископ. Это документы. Хранители земли. Мир пророка. Смерть пророка, но это фрески. В общем, мне сейчас забираться в его гробницу. Теперь осталось только, да? Ну ладно, давайте собираться. Я-то не возражаю. Главное, чтобы потом просто ничего не упустить. Да! Лара, ты что не... Ты издеваешься, что ли? Ну-ка, давай нормально. О! Да, да, да, да. я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу Пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежде Пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Ну, учитывая, что ваши записки здесь остались, я так полагаю. Черт. они почти внутри. Да. Мне теперь туда, да? Давай, Крофт! Вот. Вовремя. Так. Ну, мне как бы туда. А, это верхний тоннель был, получается, на карте. То есть, о -о -о, я упустил одну реликвию. Хорошее начало, но я надеюсь, нам дадут сюда зайти потом. Ну, типа, залетел в гости, забыла, все дела и т.д. Милорд, последние из последователей Пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком Должен признать Сходство и впрямь поразительное Ну, двойник Но это невозможно Впрочем, пустое К рассвету все они будут мертвы Ереси ненавистной у Троицы Будет положен конец Еретики против других еретиков Классика Ничему не удивляюсь Так, документик нашли Нам теперь текущая задача вот сюда Золото забираю. Надо поднять уровень воды. Да поднять-то поднимем, Лара. Это не вопрос. Быстро, легко, надежно. <смывает>, Смывает только в путь, да? Так. Сразу вспоминаю ее навыки владения крюком. Так, отлично. Есть, залезли. Красота. Так, ну а теперь, так полагаем, мне куда? Если я смогу забраться на ту балку. А тебя не смоет? Я просто реально боюсь. Может тебя смыть сейчас? Это тогда плохо будет нам. Обоим. Держись! Держись, держись! Не спят, отпускать! Держись! Ну, молодец, кровь. Держись! Молодец! Ой, давай, лезем! Черепа только не спугни, пожалуйста. Ну я же сказал аккуратнее. Вот серьезно. Никакого уважения к мертвым Нашла. Довольно искусная могила, должен отметить, для тех времен. Пусто. Ну да. Тут пусто. Он же бессмертный, что хотела? Что же я упустила? То, что он бессмертный, наверное. Эй, он К нам, гости, красота. Представьтесь, пожалуйста, молодой человек. Ставьте заряды! А зачем? Вы могли бы это взорвать еще много веков назад. Порох уже был. Если не взрывали и не стали разрушать, значит не нужно было. Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст бог. Как ты вообще рукой двигаешь, если ты ее пробил буквально? Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Да, там лежит величайшее зло. Лара Эмелекров. Приветствую. Вы кто такие? Хороший вопрос. Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Так, ясно, он русский. Где реликвия? Хороший вопрос. не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Это да. Я даже одну реликвию вначале упустил. Могли бы забрать за меня, если что. Гуден так. <laughs> а ты что давал? Динамитный пас. Реально. В общем, нас сейчас смоет. Ой, зараза! перезарядка. зарядка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это нехорошо. Это еще как... Как я сквозь... Это что сейчас за баг такой? Я думал, где туда прыгнул. Так, и куда мне. Нет, серьезно, куда вы мне посоветуете? <плёк> так, это уже второй тип смерти. То сквозь камень проваливаюсь. Но камень мне в башку влетает. <плёк> вот теперь все нормально. <плёк> так, ясно. Давай-давай-давай, Крофт! Нам еще одну реликвию собирать! Благодарю! Давай-давай-давай! Лора! Залезай! Бежим! Беги! Беги! Беги! Беги! Давай-давай-давай! Сбок! Бок! Бок! Молодец! Держись! Ой, красивый крест. Мы уже собрали такой крест. Забыла, что ли? Вставь! Скорее всего, мы наши ключ. Так Вы же дадите мне вернуться в Сирию, надеюсь Потому что я там реликвию одну оставил Мне дадут, спасибо Ой. Ну ладно Первый раз играй, так что мне простительно Ионыч! Лара Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. Гробница было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила, где. Да, в... Там монах... меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай, затерянный Китежград, якобы он исчез где-то в Сибири в двенадцатом веке. По легенде, накануне вторжения монгольских хорт, он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара! Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. Теперь шутишь, что ли? Нет. Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революции. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ну да, ну да, ну да. Ты вообще себя слышишь? Согласен, бежит. Мы столько вместе Вот именно, кстати, что это может оказаться правдой. Вот именно! Я уже столько их потерял, не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался, бракетишь. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Ах, и он ну Я серьезно. Не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда. Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. еще я не понимаю, если честно говоря А мне можно вернуться в Сирию? Я хочу забрать этот артефакт Правильно, я это сейчас беспокоит в большей степени Иона? Что за киллер? Вот серьезно-то Ядовитый дротик Кто вас учил? Вот серьезно Учить всех приходится Давай, Лара я готов уже к УТЕ даже Это дуб Это дуб, это полноценный дуб Ты спят он что ли? Ну хотя ладно, респект за то, что удушение начал делать Так Добрый день Давай, Ионыч, ударь ему по башке Стрелять будем Брось книгу. В окно, в кто бросай это чисто подсказываю, как эксперты в этих свидворах. Нас не остановить! <звы> ну, я говорил про книгу только, но... Черт! Ладно. Что же нам делать? Стрелять отсюда по нему? Я привела их к нему и он. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. У меня вопрос. Куда тут дворецкий смотрит? Значит себе. Передумал уже, что ли? Хочешь себе подправиться? Молодец, Иваныч, молодец Только можешь сначала Сирию? Я хочу забрать Последний артефакт, который я упустил потому за того, что неграмотно была разложена карта Так, это там, где мы были с вами в прошлый раз, да? Вырули Да! Иона! Иона! Если ты меня слышишь, возвращайся. Не пытайся меня искать. Ты, наверное, услышал. Да ладно, ты с раскрытой грудью ходишь. И он еще хотя бы шарф нормальный. Надо найти убежище. дальше найти убежище, надо найти золото. Как я упустил тот артефакт. Черт, мне теперь это будет з... злить и греть. Так, все Можно сразу глянуть? Может, здесь есть какой-то закуток, который я не заметил? гора Сиби Сирия. Можно сюда как-то вернуться обратно? Я был бы очень признателен Потому что в прошлой ты игре хотя бы Нет, конечно, я знаю, что в классических... классической Ларри Крофт Давай, Да, ты да сможешь. Кстати, какой вот снег Красив... Реально красивый такой снежочек дайте ка я запринскриню вот. Давай, Лара, вот так вот Вот так вот. Вс, Из -из, извиняюсь, не мог устоять. Старый лагерь. Ага. Вс, старая советская. Можешь имперская, есть скоро. импер... Уже скоро. Отлично. Так. Так. Нужен костер. Сейчас разожм. Видно, он дореволюционный. О! Счет волки, еще красота. Так. Должно получиться. Возьму побольше. Не хватит. Да понятно. Надо еще найти. А, труп. Сухой загорится. Надеюсь. Да Ты... на себя надейся, а надохнул зверя не плошай. Труп свежий. Мяса нет, но может еще что-то полезное. Давай. О-о-о. Uh так. -oh. Uh -oh. uh -oh. Пистолет, доставай пистолет, я готов стрелять. Назад, в лагерь. Я смотрю назад. Я не люблю этих шавок, вот серьезно. Да ты. Да, то сейчас сожрут эти гробаты собаки. Вспоминайте Емантау? Я вспомню, помню Емантау. Давай, Лара. из теплой Сирии возвращаемся обратно в Сибирию. Из Сибири в Сирию, из Сирии в Сибирию. Красота. О! И волки не мучили. Прям красота. Наши люди прочесывают развалника. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Православие, католизм, протестантство, видимо. Расстроится в Сибири. Потому что я не представляю, как религиозные фанатики могут быть на территории России. Только при одном условии. если среди них есть точно православные. Как атеист, говорю. Мне нужен лук покрепче. А почему ты с собой его не взяла? Я была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться все нормально Эх, с ним я не могла рисковать и брать его с собой все нормально если я будет. потеряю еще и его я просто не выдержу это мой путь только мой да зачем ты его с собой взяла вот серьезно так то есть именно конкретно его я могу улучшить так стоимость Вообще, давайте смотреть. Усиленные плечи, прочные плечи лука позволяют сильнее натянуть тетиву, что, в свою очередь, повышает скорость полета тетив... э, стрелы и наносимый урон. Требования. Три и три. Три дерева, 3 дре... то есть три древка, три стоимости. В рюкзаке максимум 4,4 может поместиться, ясно. Обмотанная рукоятка. Ткани. А, это сколько у меня в рюкзаке лежит? То есть я могу брать больше, ясно. Обмотанная рукоятка упрощает пользование луком. Оплетка тетивы. Часть тетивы. Обмотать шкуру части для упора стрелы, то уменьшит напряжение пальцев. О, кстати вот, это... кстати, вот это надо запомнить, ребят, запомните. То есть вы можете обмотать так вот тетиву шкуру, и вам будет проще. Это, кстати, удобно. Оплетка тетивы. ограничений на тетиве позволяет быстрее заряжать лук, повышает скорострельность. Но она делается из металла. То есть это как бы зажим, куда стрела просто впадает в своеобразный тетевой пас и ничего ей не бывает. Слушайте, гениально. А, вещевая тетива. А тетива, пропитанная воском. В общем, ребят, уроки очумелые ручки от Ларри Крофт. Ну, начинаем с, с Сильных плеч. То есть это просто дополнительные древки. За счет кожи и дерева. Укрепление. Хорошо. Ледоруб. Не... Но здесь делать пока нечего. У нас нет ни металла, ни черта. А вот э костюмов хоть отбавляй. Альфа-женщина? Можно, пожалуйста, взглянуть на альфа-женщину? Что такое за чудо Выбор оружия. Переключайте оружие одного типа можно в меню оружия. У каждого оружия есть характеристики и усовершенства, которые меняют... Подождите! То есть здесь можно менять и виды оружия, то есть определенный тип подбирать. Так. Альфа-лара, конечно, интересно. Белодонна. Я, конечно, в классике буду походить, но не посмотреть на все типы лары я не могу. Вы же знаете, ребят. Можно, пожалуйста? У нас походу выйдет самый длинный эпизод просто из-за того, что я пока решил устроить. Белая держонка. Нет, конечно, неплохо, но не то. Жалко, что здесь нельзя ее поворачивать, я посмотрел бы ее со всех сторон. А так. Бессмертный страж доспехи Киевской Руси? Ладно, это любопытно. Экип... Значит, древние доспехи из темного металла и капюшон из медвежьего меха. Экипировка достойная элитных стражей Китежа. Китежград, вот реально. Только почему он женская я не пойму. Беладонна. Наряд, сшитый из оксидических шкур для утепления и добавления обычных шарфов. Эффект. Дает шанс получить экзотические ресурсы при охоте на обычных животных. Пццц. Топ. Они с бонусом Эффект снижает урон от греческого огня Красота А альфа-женщина снижает урон от атак всех хищных животных Ну это класс А классическая пустельга Травоядные животные меньше пугаются, что упрощает охоту на них Так, конечно, это самый лучший вариант Оплот а надежды Иногда при стрельбе из лука стрелы не тратятся это как? Сочетание плетеной кольчуги, толстой синей рубахи и экзотического мехового капюшона. Ой, интересный вариант. Древний авангард. Плетеная кольчуга и завязанная рубашка с длинными рукавами и кожаными подтяжками. Надежная защита в любой ситуации. Эффект снижать задержку перед восстановлением здоровья после ранения. Интересный вариант, интересный вариант. Так, летящая тень. Черный костюм с бронежилетом и подходящей шапочкой. О, вот это уже что-то мне. Иногда при стрельбе патроны снаряды не тратятся. Дал, слушай, вот в это я точно не поверю. Но должен признать, ей идет вот это вот. Но опять же, это скорее для спецпирации каких-нибудь или не знаю военных действий. Сибирский следопыт. Зеленая рубашка с длинными рукавами и легкий бронежилет. Практически выбор э, как для похода, так и для боя. Серьезно? Эффект увеличивает количество переносимых с собой боеприпасов. Ладно. Кожаная куртка. Серая толстовка с капюшоном под темной кожаной курткой. Обычная одежда для жизни на природе. Но это скорее британская лара, которую мы видим. Так, а это. Походная куртка современная, утепленная зимняя куртка из красно-черных тонах идеально подходит для скалолазания и других экстремальных занятий. Но это ее стандартный набор, я так понимаю, да? Так, пустельга. Просто я хочу посмотреть, что на ней сейчас. Да, пустельга это ясно. То есть это не наше. Хорошо. Вот э, красное это ее. Он уже признать пустой, как красиво смотрится. Так, хорошо. Это что у нас? Небесный ткач. Одежда потомков, выполненная в византийском стиле. При извлечении вручную имеется небольшой шанс применить перевязку без использования ресурсов. Но все равно классика такая бомжицкая открывательница. Традиционный костюм географа. Оранжевый шарф и винтажная кирка. Награда за костюм. Повышенный урон в ближнем бою. Амелия Эрхат. <coughs> как всегда. Хотя больше напоминает она на советскую личницу. Отважный географ. Кожаная куртка в стиле ретро. Ботинки с, высоким... с высокой шнуровкой и ярко-красным шарфом. Награда за костюм. Увеличивает радиус взрывных стрел. Ну... Вид, конечно, у нее хороший. Мне нравится такой наряд. Не стану отрицать. Чем-то он меня напоминает, но... Антарктический костюм. День памяти экспедиции Лары Корт в Антарктиду в том Брайдер 3. Да, хороший был. Это меховая куртка поможет Ларе выжить в суровой сибирской глуши. И камуфляжные э, штаны придадут классический вид. Но это, конечно, классика. Не стану отрицать. Но я буду использовать ее стандартный костюм. В чем упала, в чем, мать, как говорится, родила ее с горы, там и останется. В этом и останется. Я придерживаюсь таких взглядов. Я не считаю, что должны быть какие-то бонусы за специфический костюм. Рюкзак. Нет смысла. Навыки. Тут, ну, кстати, есть быстрый переход. Может, нас молот Серию вернуть? Я был бы очень благодарен. М -м -м. Боец. ближний бой и навыки исцеления. Охотница, Умения и навыки мародерства. Выживание, умения, связанные с исследованием и изготовлением. Давайте здесь сначала посмотрим. Ускорьте изготовление метательного оружия и боеприпасов. Бе пока не надо. Находчивый боец. Чтобы получить больше опыта, выводите из строя или убивайте врагов самодельными переносными предметами. Интересно, но бесполезно. Зажигательные бомбы. Делайте бомбы из красных канистров с бензином и спиртоносные мины из раций противника. Гениально. Еще никого не встретили, а уже об этом думаем Легкая походка, нажмите Момент приземления с большой высоты Чтобы бесшумно покатиться И получить меньше урона Вот это, кстати, реально полезно будет Запомним Способны ученица Аварийные тайники, документы, реликвии И испытания могут дать дополнительный опыт А вот это, кстати А вот это вот нужно прокачать Запомним если ничего туту не найдем, внимательность инстинкт выживания облегчает нахождение объектов испытания. За эти испытания нам дают много чего полезного. Так, возврат стрел. Получите шанс извлечь стрелы из тел врагов, убитых выстрелами из лука. Контролируйте дыхание. Продлите время плавного прицеливания при усиленном выстреле из лука. Пока не особого надо, падальщик. Находите боеприпасы в телах убитых врагов. Звериное чутье. При использовании инстинкта выживания животные подсвечиваются крупным животным. Животных легко высадить, ориентируясь по следам, в том числе и по следам крови. Это интересно. Тут, тут все полезно, конечно, опять же. Толстая кожа. Получить меньше урона от вражеских выстрелов. И атак в ближнем бою. Дальний эффект действует совместно с навыком каменное сердце. Железная шкура. Взрыв и пламя наносят вам меньше всего урона. Атака с укладением. Выводить из строя врагов без брони. Во время, вовремя нажав игрок при уклонении. О, вот это сейчас пригодилось бы. Но я так полагаю, нам пока люди не попадутся в ближайшие пару минут, так что проблем не должно быть. Убийца-эксперт. Убив врага в бесшумном режиме, вы автоматически получите его ресурсы. Вам не придется его обыскать. Автоматом мародерствовать? Меня, конечно, вы сейчас будете критиковать, но я, скорее всего, сначала... Способную ученицу возьму. Потому что, смотрите. Находим тайники, документы, реликвии, испытания. И тем самым мы можем прокачивать себе дополнительный опыт. Дополнительный опыт это новые большие очки. Я думаю, в этом есть резон. Я могу вернуться сюда? пошел я к черту одна реликвия у меня там и вы не даете мне ее забрать ну спасибо отголоски прошлого разблокированы имение кров загружаемый контент имение кров разблокирован доступен из главного меню красота спасибо это так мило а я могу теперь вернуться в сирию Я был бы очень признательный, если бы мне дали Довернуться А мне не дадут А мне не дадут, да? Обидно, конечно Ну, в поисках людей Затерянного города, это мы сделаем с вами Тогда в следующий раз Пока, давайте мы с вами. О, у меня такой, слушайте, а хороший реально зам сделал. Молодец. Вот только посмотрите, вы видите, что у нее сбоку? Это, это теограммы. Информации. причем кстати, читабельная. Слушайте, мне нравится Что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось Сегодняшнее прохождение Буду рад вашей поддержки. Лайк, комментарий, подписка на канал Дискорд, ВК Камера Не подводи меня Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки в описании Слушайте, мне понравилось вот. Мне только не понравилось, что я упустил дураликвию. Меня прямо жаба глошит Ну, так или иначе, ребят Буду всем очень рад Хочу узнать ваше мнение Оставляем его в комментариях Ну а с вами был Вескер Лара Крофт глубоко Суровой Сибири в декабре месяце. Ну и, конечно же, сама Матушка Сибирь с Китишградом. Ну, увидимся в следующем эпизоде. До скорой встречи и всем пока! С наступающими вас новогодними праздниками, которые идут впереди. Удачи!